Привет, дорогой подписчик, и в этом коротком видео я хочу вам рассказать о том, что сколько же можно заработать на бирже фриланса Quark. Я сейчас зашел в свой личный кабинет, и мы видим, что у меня на счету 2000 рублей. Вот Давайте посмотрим, когда они были зачислены. Вот мы видим, 6 декабря 400 рублей, 6 декабря еще 1200 рублей, и мы видим 4 декабря было зачислено 400 рублей. Так, а теперь смотрите, за какой период мне пришли эти заказы. Мы возвращаемся в управление заказами и смотрим. У меня в работе еще один заказ на 400 рублей, который был оформлен 6 декабря, это а есть сегодня 12 часов дня. Я завтра его сдам. Плюс у меня у меня два заказа э, на проверке, это еще 1000, э, здесь еще 800 рублей, и тот заказ еще 1200. В итоге у меня получится сумма к 3200 рублей, э, чуть больше суток я заработал на данной бирже Кворк. Если мы посмотрим э, в, в аналитику продаж, мы увидим, что те деньги, которые были зачислены сегодня, вот они еще в статистике не отображаются. Но мы видим, что я за 21 заказ заработал 14 320 рублей. И если мы возьмем среднюю э, стоимость, сейчас посчитаем, сколько я зарабатываю с одного кворка в среднем. Э, именно с одного заказа. Я зарабатываю 681 рубль к в среднем с одного заказа мы видим что у меня по статистике здесь ответственность сто процентов э, что является э, что является лучше чем у 100 процентов в данной системе это очень хороший результат э, у меня сейчас 16 активных кворков к 30 из них э, э, и э, нет э, тут получается вот 30 кворков занесено избранные 30 раз мои корки а вот конверсия продаж за год у меня низкая 2 процента но мы будем ее, ее стараться повысить также смотрите есть данный показатель сейчас дурит голову потому что здесь реальные просмотров корков у меня уже около 5000 так оно и было но но после каких-то их видов изменений Здесь стало неправильно отображаться. Я писал уже, уже в поддержку, и мне сказали, что они обязательно с этим разберутся. А, я хочу сказать следующее еще, что не каждый работник, работая на предприятии, на фирме, зарабатывает 3200 рублей в день. А, но мы видим а, факт на лицо, что на данной бирже Кворк можно столько заработать. А, вот Причем, в предыдущем видео, я уже говорил, почему здесь так происходит что очень сильно люди потом обращаются к вам к вам после после того как вы сделали какой-то заказ более того если мы посмотрим на мой профиль мы увидим что у меня здесь сдано 24 заказа мне написано 19 отзывов плюс 95 процентов заказов сдано хорошо и, и и также 100% заказов сдано вовремя. И, и мы видим, что у меня процент повторных продаж 14%. Чем выше процент повторных продаж, тем выше ваши кворки поднимаются в поиске и, и также занимают топ. Итак, смотрите, у меня вот один вот отзыв отрицательный, я этого скрывать не буду, но, но 18% этот отзывов у меня положительный так что очень хорошо влияет на динамику выдачи моих кворков в поиске Итак, друзья если вам понравилось данное видео ставьте палец вверх и и его вот также делитесь этим видео с друзьями пусть они пусть они тоже работают на корке зарабатывают приличные деньги ссылка на регистрацию на данном сервисе будет под этим видео и, и я также оставлю ссылочки на свои другие видео касающиеся биржи фриланса Кворк. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите комментарии под этим видео, я отвечаю на каждый комментарий, который вы оставляете. С вами был я Евгений Воронюк До новых встреч, пока-пока